Господа, всем привет, с вами снова Макс Репьев и наш специалист по дорогодолларовым вот этим домам, Надежда Конышева. И сегодня мы приехали в ее любимый дом, она меня прям вытащила сюда для того, чтобы мы его еще раз сняли. Но именно этот дом мы снимали примерно месяца три, наверное, четыре назад. Полгода, Полгода. вот видите, и она вот вытащила меня еще раз его снять. Дом действительно прекрасен, и сейчас Надя расскажет вам его основные характеристики, а потом мы с вами прогуляемся, посмотрим это все воочию Моментики, деталечки и так далее здесь их действительно очень много. Расскажи, пожалуйста, нам, что за дом, где он находится, что в нем есть и чем вот он тебе так нравится. Прям вот расскажи, пожалуйста, нам свои эмоции. Ну, на самом деле этот дом соединяет в себе все необходимые вещи для комфортной жизни, для комфортного пребывания именно в городе Сочи, потому что здесь и отличная локация, и отличная транспортная доступность. Это 15 минут до аэропорта, 15 минут до железнодорожного воксала, 25 минут до Олимпийского парка, ну или 20 минут, даже меньше, до морского порта. То есть все получается рядом. Здесь хороший подъезд к дому, что тоже является э, таким моментом, что далеко не в каждом доме в Сочи, я бы сказала, в 60% подъезд плохой. Здесь подъезд отличный. При этом здесь еще и хорошее соседство, премиальное. А, также здесь вид на море и пешая доступность к нему, то есть это буквально 10 минут пешком. При этом у нас 16 соток земли, 16, а, идеально распланированные, то есть а, здесь и фруктовый сад, и реликтовые деревья, и цветочные красивейшие клумбы, и а, тропа для уединенных прогулок или чтения – огромный хороший ну, большой бассейн 12 на 8 с подогревом 400 квадратных метров сам дом где может расположиться большая семья или ну, соответственно приехать друзья как это любят делать в городе сочи а также еще отдельный банный комплекс 200 квадратных метров в скандинавском стиле с бильярдной комнатой с кинотеатром с купелью Прямо. и синовалом. А Да, еще есть а, зона барбекю, а, беседка и отдельный дом для персонала с летней кухней. Ну, что еще для счастья надо? В общем, дом действительно большой, он действительно прекрасный. И давайте просто с вами его еще раз посмотрим, как он выглядит. Здесь действительно очень много деталей, которые... Вот не хочется вставлять под музыку, и хочется просто посмотреть, как это все выглядит. В дом мы с вами зайдем, наверное, в самый последний. А сначала посмотрим территорию, потому что какой дом без территории. Как Надя уже сказала, что здесь у нас действительно большой бассейн, 12 на 8 с подогревом, и очень правильно распланирован сам по себе участок. Здесь уже прижившийся ландшафт, потому что дом уже давно был построен. Пальмы, лиственные деревья, цветы, и очень прикольная зона. Вот это вот. Наверное, будет логичнее, да, если мы начнем именно отсюда, потому что это край участка и такой нависающий балкон. То есть здесь можно прогуляться, почитать книгу, как Надежда сказала, «Уединенные прогулки», да? Я хочу вообще обратить внимание на то, для кого этот дом. То есть это явно дом для думающих людей. Для людей, которые любят читать, возможно, заниматься йогой. Для людей, которые обладают эстетическим вкусом. Здесь много очень тонких моментов а, и в интерьере, и в самой атмосфере. Ну, наверное, камера не передаст так, как мы это видим вживую. Дом нужно почувствовать. Но дом именно для думающих людей. Да, Максим? Я абсолютно согласен. И пойдемте с вами посмотрим. Вот начнем вот с той лавочки она стоит в очень таком правильном месте для того чтобы с нее смотреть на море а вас оттуда не будет видеть никто ну или просто вот в таком вот зеленом уголочке присесть и почитать книгу а здесь у нас с вами вот такой вот вид опять же человеческий глаз это все видит совершенно иначе Но если вы хотите вид на море у нас еще есть дом откуда вид откроется сильно лучше здесь у нас такая тенистая зона но действительно уединенная, хорошая, атмосферная И самое главное тихая И вот отсюда давай пойдем по территории Зайдем в баню зайдем, Посмотрим еще раз бассейн Посмотрим сад Который вот с левой стороны у нас находится Парковочные зоны А потом уже с вами зайдем в дом Пойдем по кругу И мы как раз с тобой выйдем сначала к купели Выйдем к синовалу И выйдем ко входу в баню Кстати, вот эти все деревья, они с подсветкой в вечернее время это все подсвечивается ну, Действительно такая большая территория а, Именно террасы верхней Террасы балкона И вот это здание у нас отдельно стоящее Это здание бани И оно большое Причем там есть и бильярд сверху И все-все-все Как вам вообще атмосфера а, Также вот эта территория относится тоже к этому дому Здесь высажены деревья Можно посадить еще что-нибудь плодоносящее Проблемы в этом нет подходим с вами к входу в баню здесь у нас купель она на сегодняшний день не наполнена но тем не менее вы выходите из бани сюда раз и охлаждаетесь да прошу вас так, если он открыт нет значит открыт на центральный вход пойдем туда также это центральный вход в баню смотрите как интересно это все сделано то есть вы можете с того входа, где вот мы только что не смогли зайти. Вы отсюда можете пойти и поплавать в бассейне, либо выйти купели, либо еще есть сеновал. Стеновал, на самом деле, в правильной бане он используется. Он очень комфортен, когда вы вот, разгоряченные выходите. В общем, баня, по сути, это отдельно стоящий дом. Только да, здесь видите, это баня? А, ну, в целом это отдельно стоящий дом, оформленный по документам как жилой дом. 200 квадратных метров. Uh, он у нас uh, сделан в два полноценных этажа и один цокольный. На первом этаже у нас располагается такая кухня столовая с камином, где много декоративных uh, предметов, предметов, да, которые в таком именно скандинавском стиле. Такая двухуровневая тяжелая люстра, uh, стойка с копьями, арбалеты. Мечи вот блок. здесь еще есть. Мечи, да. При этом парилка сделана также в таком индивидуальном стиле, что вместо печи, наверное, сейчас увидим, вместо печи сделан такой пенек ручной работы. В общем, резные украшения по стенам. В общем, везде такой авторский дизайн выполнен. Также у нас здесь есть два санузла с душевыми кабинками и один с ванной, вот с таким потрясающим видом на бассейн. На бассейн. Ну, согласитесь, такое ванне очень комфортно было бы принять ее, но она очень атмосферная. Я бы прям здесь очень много времени проводил, я просто любитель ван. Некоторые, конечно, любят душ и не понимают, зачем ванна, но я считаю, ванна это нужная история. Здесь у нас два санузла, они абсолютно зеркальные. Первый выглядит вот так. Он с душевой кабиной, туалетные все принадлежности. Это точно такой же. Пойдемте, наверное, наверное, ну, давайте на второй этаж да, сходим. А потом с вами спустимся вниз, вы посмотрите, как выглядит у нас помещение, которое изначально подразумевалось как погреб, но теперь-то можно смело сделать кинозал. Здесь, значит, бильярд и место, где просто можно посидеть. Больше, как бы, здесь нечего делать. Можно, конечно, его как-то переоборудовать вы уже сами у себя в голове можете нарисовать, как это можно сделать. То есть здесь нормальное сукно, его специально накрывают для того, чтобы он летом не выгорал. Сейчас mm -hmm. мы его тоже вот так вот прикроем аккуратно. И вы знаете, что он здесь есть. Вот такой вид открывается сверху. Люстра, как вы понимаете, большая, тяжелая и сделана на заказ. Атмосферочка, конечно, очень хорошая. Да, ну, собственно, здесь и лестница а, кованая, выполнена а, в том же стиле мебель с таким же рисунком ковки. То есть каждый элемент а, мебели для этой бани... Был продуман. Был продуман, да, чтобы была какая-то единая гармония. Пойдемте вниз, вниз и на первый этаж. Вы просто представляете, да? У некоторых людей в Сибири 200 квадратных метров это собственный дом, в котором они живут. Здесь 200 квадратных метров – это баня. Вот мы с вами потом еще когда зайдем внутрь дома, вы посмотрите, как там это все выглядит. Спускаемся вниз. И здесь у нас... И здесь у нас вот такое помещение. Оно прохладное на самом деле. Можно, конечно, здесь сделать какие-то зоны хранения. Можно здесь сделать кинотеатр. Проблемы нет никакой. Оно не обставлено. Ну, то есть здесь... Как вы хотите, так можете разыграться на ваш вкус. Да, или отделить э, помещение подлинной погреб. Климатические здесь э, позволяют условия. Единственное, что нужно закрыть от световой точки. Поэтому для любителей качественного коллекционного вина все условия... Есть вот такая вот часть, в которой это все можно сделать. На бане же еще, кстати, мы вам не показали, есть кухня. На тот случай, что если нужно что-то приготовить, вот она, пожалуйста. И это была только баня. А теперь пойдемте смотреть сам дом. Но перед тем, как мы с вами зайдем в дом, мы посмотрим с вами остальную территорию. И вот мы с вами вышли из бани. Здесь у нас бассейн, но есть еще и правая сторона. Пойдемте посмотрим, как она выглядит. Это именно та сторона с синовалом. Здесь у нас есть материал для того, чтобы поставить беседочку, если хотите, в антуражном таком стиле. И... Вот это тот самый сеновал. Так он выглядит. Сюда насилаете сено и спокойненько здесь наслаждайтесь. Пойдемте теперь к самой зоне бассейна. Посмотрим, как выглядят шезлонги. Посмотрим, как выглядит сад. Сходим на парковки, а уже потом с вами поднимемся в сам дом. Все как бы правильно спроектировано. Есть дорожки. Вот, пожалуйста, вам шезлонги, про которые мы говорим. Их можно перемещать. Можно загорать в теньке. Можно загорать на солнышке. Причем здесь создана галька. Положена специально для того, чтобы массировали ваши ножки. И в бассейн с подогревом. То есть его можно использовать как зимой, так и летом. Без всяких проблем. И напротив него расположился вот такой сад. Который уже давно здесь есть. Который уже дал свои плоды. Здесь даже лимоны растут. В прошлый раз, когда приезжали, они здесь были. Угу. И вот так это все выглядит. Плюс есть еще две части парковки нижняя часть выглядит она вот так ну, сколько машин вы сюда можете поставить примерно ну 3-4 здесь точно влезут есть дом для обслуживающего персонала выглядит он вот так обратите внимание что здесь есть кухня то есть в принципе и там котельное оборудование кстати находится но мы туда не будем заходить для того чтобы никого не смущать под вот этой лестницей у нас расположился садовый инвентарь. Здесь хорошо такое спроектированное устройство для садовых принадлежностей. И мы с вами поднимаемся на верхнюю часть самого участка и посмотрим, как у нас выглядит еще одна парковка. Там также есть беседка и зона барбекю, есть гараж и основной вход в само здание. С левой стороны у нас уже открывается полоска на море. Куда шире, чем с балконом мы с вами смотрели. Беседка, мангальчик и вот такой гараж. Ну, конкретно в этот гараж одна машина только влезет. Ну, плюс есть территория, но как бы есть и нижняя, поэтому можно использовать ее. Есть что добавить по территории? Все. Тогда пойдем в дом. Дом у нас выполнен в морском стиле. А, собственно, даже Вход. У нас такие двери. Как каюта корабля. Как каюта корабля, да. Здесь преобладает желтый и бирюзовый тона, что дает такое настроение моря. Также много декоративных элементов, таких как, например, канат вместо плинтуса, светильники в виде, ну, в общем, морских таких предметов. Весь дом а, говорит о его место расположения. Что он а, на море. Да. А, полы во всем доме сделаны одинаковые, из полноценного платана. Вот. На самом деле очень долговечный материал, который служит больше 200 лет. Вот. Мне а. очень нравится на самом деле в доме вот эта вот его часть. Это изначально подразумевалось как музыкальный какой-то кабинет или библиотека. Я же правильно говорю? Нет. Как? Библиотека на третьем этаже. Хорошо, а это что было? Гостиная. В общем, гостиная с камином. На самом деле она дает такую атмосферу, ну, за счет картин, да, что это какой-то зал консерватория, что можно посидеть, послушать какую-то хорошую музыку, например, инструментальную классику, зажечь... Камин, чтобы похрустывал у нас красиво огонь. При этом взять бокал вина из винного погреба и выпить хорошее, качественное коллекционное вино. В общем, атмосфера Ну, именно в комнате, Да, это. она такая аристократичная. Да. И здесь а действительно он. все для этого. То есть просто гостиная, где есть мебель, интерьер. И сделано для того, чтобы просто здесь хорошо провести время в тишине и немножечко с романтику. Плюс отсюда, кстати, есть выходы на террасу. Но на террасу мы с вами выйдем с другой части. Блин, посмотрим кухню. Это основная кухня самого здания, но, опять же, также есть кухня у обслуживающего персонала. То есть можно, конечно, попросить их, чтобы они вам приготовили что-нибудь, либо вы можете приготовить что-то здесь. Обеденная зона на 4 персон, плюс барная стойка еще на 2 персон. Ну и ту часть, где мы только что с вами были, она, соответственно, тоже есть. Вот смотрите, еще сколько здесь предметов интерьера есть. Это вот часы в виде скрипки. Все окна в доме портальные. С каждой комнаты есть выход на улицу, ну и, соответственно, то, что окно портальное, это дает возможность открыть его полностью и соединить помещение с улицы и сделать такое единое красивое пространство. Особенно актуально это летом. И вообще в Сочи, и, и вообще, вообще в, в южных городах это очень актуально. Да, вернемся к дому. У нас в доме три полноценных этажа и один цокольный. Ну, соответственно, мы сейчас на первом этаже, здесь еще есть одна комната гостевая со своим санузлом. Я думаю, что мы отдельно в нее не пойдем, потому что еще у нас в доме 7 комнат. Они все выполнены в едином стиле. Единый стиль мебели, то есть везде, например, кровати. Поэтому как выглядят спальни, мы увидим наверху, когда уже пойдем в спальную зону. А сейчас мы спустимся вниз а, в цокольный этаж, где у нас расположилась еще одна гостиная с камином. И не только. В общем, а, здесь у нас, опять же, большие портальные окна, которые полностью открываются. И вот у нас прямой выход на бассейн. Также есть еще один камин, то есть мы можем вечером, летом разжечь камин, сидеть возле бассейна, плавать и еще видеть потрясающее звездное небо, а южные звезды, как вы знаете, они большие, небо синее, глубокое. А еще, если тебе не нравится компания сверху, но ты тоже хочешь свой камин, то для тебя здесь есть второй. <сёк> да. <сёк> ты просто спускаешься сюда и разжигаешь свой камин, если тебе не нравится компашка, которая собралась там. Ну, также здесь более такая спортивная зона, здесь можно поиграть в теннис. Без ветра, кстати, в настольный теннис. Это очень важно. Те, кто играл, поймет сейчас. И есть столовая зона, да, из э, массива дерева, да, видите, что такое. У веса стоит У тяжелая. Массива, То есть да, здесь, ну, да. действительно, вот стул, я не знаю, сколько он весит, но килограмм, наверное, в районе 15 точно. Вот мы сейчас по надежде с вами определим. Но она да. не, не рискнула его поднимать даже. Ну, или 20, 30. Ну, 15. Нет, 30 50. ты бы не подняла бы так просто. Да, также вот морские часы. Ну, вот именно это морская атрибутика. Пойдемте дальше. Здесь есть еще одна спальня. На самом деле в самом доме очень много спален, И на них, правда, нет смысла заострять внимание. Они все плюс-минус в одинаковом интерьере. И все они вот ну, примерно такого размера. Uh, у нас были клиенты конкретно на этот дом, uh, им именно понравилось то, что сюда может заселиться большая семья, и он как бы в основном для этого-то и сделан. Вот эта часть она может быть идти либо для гостей, либо для прислуги. Да, ну получается комната двойная, uh, вот эта часть, которую мы видим с большой двухслойной кровать. И а, вторая здесь небольшая комната, да, с односпальной кроватью. Это как удобно будет для гостей с ребенком. Ну, либо-либо. Здесь либо есть на ваше отдельный выход к бассейну. То есть можно заселить гостей, и они будут автономные от вас. Плюс здесь... у них еще санузел, санузел свой. Да. Вот здесь он располагается. Он абсолютно автономный. Душевая кабина, унитаз, раковина, все. Необходимое есть. Пойдемте дальше. дальше да. Здесь у нас постирочная. Так, проходим дальше. Кладовые зоны для хранения вещей. Ну и, соответственно, постирочная зона с зоной хранения. Все что угодно здесь можно сделать. И здесь еще два вентилятора он висят на вытяжку. Для тех, кто думает, что здесь какая-то сырость создается или еще что-то здесь... Все сделано правильно. Пойдемте наверх, потому что именно цокольный этаж мы с вами рассмотрели полностью. У нас остались этажи второй, который представлен зонами спальни. И третий этаж будет... Вы, короче, сейчас все увидите, как он будет выглядеть. Да. Можно, конечно, сходить еще в ту спальню, чтобы люди, которые сейчас смотрят этот обзор, понимали, как, он, как она выглядит. Возможно, она тоже для них будет решать... Играть, То есть, вы смотрите, вот основной вход в здание. И здесь такая отдельная как бы, часть за отдельной дверью. А, давай включим свет. Да. Такая да. прихожая, как бы зона. И здесь да. санузел. Плюс вот такая спальня. И поднимаемся с вами на второй этаж. Мимо картины, мне кажется, что это Крым. Обратите, кстати, внимание на люстру. Она идет с самого верха и заканчивается только вон там. Опять же один из элементов дизайна. Да, на втором этаже у нас расположилось четыре спальни, каждая со своим санузлом и гардеробом. То есть вот такие вот гардеробные зоны. Это первая. И здесь вторая. То есть, грубо говоря, если у вас четверо детей или может быть у вас много внуков, то у каждого будет своя гардеробная. И такая достаточно просторная спальня со своим санузлом. То есть каждая спальня у нас со своим санузлом, чтобы никто никому не мешал. Но в этой спальне есть один такой секретик свой. Это выход на террасу на большую, на правую сторону. То есть... У нас э, по всему периметру дома идет балкон, то есть каждая комната имеет свой выход на улицу. А из этой комнаты, если мы выходим и идем это, в правую часть, здесь вот такая большая зона, сейчас она не имеет какого-то конкретного назначения, но в целом здесь вполне может быть э, либо тренажерный зал, либо зимний, место, либо зимний сад, либо место для медитации. Здесь открывается шикарный вид на море. Место достаточно уединенное. Если вы послушаете, да, слышно шум моря и пение птиц. А что поют птицы? Какую-то песню? Ну да, да. Про любовь или про море? Про морскую про это прокурорка. <laughs> Собственно, такая вот неосвоенная большая зона. Которая а уже... оставлена вам под реализацию вашего дизайн-проекта. Пойдем. А, либо такую лаунж зону здесь можно сделать. Здесь можно много вообще Но... что сделать. Тут на самом деле на территории можно много как и дополнить. Так и можно много как дополнить террасы. И можно много как реализовать зоны, которые уже построены в самом доме. Были у нас клиенты, я просто вам скажу, которые мне понравилось, что дом именно на втором этаже распланирован в 4 спальни. Но нет никакой проблемы, чтобы из 4 спальни сделать 3. Например, вот эти две, которые сейчас вот с правой стороны и дальняя вот соседняя, их можно вообще объединить и сделать здесь большую спальню. То есть здесь собственный санузел и вот такого размера спальня. Но эту стену можно убрать и там точно такая же спальня, которую вы сейчас увидите выглядит она будет вот так. Mm -hmm. Смотрите. И то есть вместо двух раздельных можно сделать одну большую мастер спальню. Она будет самая гигантская, самая фронтальная, с самым крутым видом. На ну, море. Либо как вариант это может быть кабинеты. Например, два достаточно как раз таки по размеру удобных под вот это дело кабинета. А это уже а, вторая достаточно большая спальня, также со своим санузлом. И здесь, Он вот здесь пальце, а, отдельная кстати. дверь есть там большая гардеробная. Мы туда не пойдем. Хорошо, как сказать. Вот, ну и, соответственно, также есть выход на балкон, свой, как во всех остальных. А вот знаешь, вот мы пока сейчас с тобой стоим на втором этаже, я бы хотел сказать, что очень много сейчас IT-компаний создают вот такие IT-дома. И вот как раз-таки для них сейчас вот этот дом очень круто подходит, потому что есть большая зона нижняя, где ребята могут работать с ноутбуками, создавать какие-то а, приложения или еще что-то. А здесь у них расположены вот такие спальни, причем у каждого своя. То есть команду разработчиков именно в этот дом можно очень круто под, ну, поселить. Он, конечно, хорошо подходит для семьи, но есть люди, кому он точно так же может быть интересен, если они покупают его для компании, а такие запросы на сегодняшний день существуют. Да, Или интересует. звукозаписывающие студии, например. То есть, когда они создают новых исполнителей, они спокойно могут сюда их заселить, и они все в одном котле варятся, быстрее работают, созидают энергию и это все реализует. Это как Ричард да, Бренсон создал свою первую, точнее, первую единственную студию звукозаписи. Virgin. Virgin. Virgin. Да, и, собственно, снял как раз-таки... А, а, купил даже особняк, да, в котором музыкантам было очень удобно, комфортно. И, собственно, это очень успешная английская компания по сей день. И при этом вы, как понимаете, обладаете активом. То есть, если вы реализовали проект, то у вас дом остался, вы его можете сдавать отдельно как дом, либо можете его перестроить, переделать либо заселиться сюда с семьей. Мы поднялись с вами на третий, финальный этаж, и он, вот мне больше всего нравится. Да, здесь у нас э, находится одна спальня, также есть отдельный свой санузел. Ну, мы туда здесь чуть -чуть Спальня с двойным светом. Вообще изначально эта комната задумывалась как библиотека, но в итоге, ну, так сложились, в общем-то, обстоятельства, что из нее сделали... В спальню. Но в целом, если как бы количество комнат внизу для вашей семьи достаточно, то вполне можно переоборудовать ее в первоначальное ее назначение. Или сделать, в обсерваторию. Да. Для наблюдения за звездами. Ну да. Вот Здесь очень говорим... высокие потолки, как вы можете обратить внимание. Двойные окна, ну верхние и нижние. И стоит вот. Я бы на самом деле оставил бы это как спальню. Ну, и собственно вот про то, что мы говорили, да, вот видите люстры в виде а морского не знаю, штурвала да что-то такое то есть везде вот эти вот морские не нотки попадает, да? все попадает не я попадает, уже все снял да. Да. Все, все, все замечательно Хорошо. и мы когда с вами выходим из этой спальни то с левой стороны у нас есть еще вот такой санузел на самом деле что спальня что санузлы здесь замучаешься считать Пойдемте с вами выйдем на террасу, оттуда у нас откроется вид на придомовую территорию. Мы еще раз вам напомним, что здесь есть. Вы, возможно, уже забыли, что здесь баня на 200 квадратных метров, которая отдельно, как дом. И если вы вдруг IT-компания, например, то, возможно, вам это будет интересно. Или у вас большая семья, или у вас несколько семей, и вы покупаете один, например, дом на двоих, то каждая информация, каждый момент вам будет важен. Итак, давай отсюда еще раз напомню, мы начинали видео с тобой оттуда, отсюда еще ребята не видели. Что у нас здесь есть? Так, у нас 16 соток с ландшафтным дизайном, где каждый миллиметр участка продуман до мелочей. Угу. Ну, то есть можно сейчас вот окинуть взором, Все насколько вот, ну, не придерешься ни к чему. То есть есть разные зоны, какие вам только нужно для вашей души. При этом у нас хороший большой бассейн 12 на 8 с подогревом, с подсветками. Вечером здесь открывается абсолютно другой вид, и каждый клумбы здесь подсвечивается. А, также у нас здесь а, банный комплекс 200 квадратных метров с винным погребом. С винным погребом да, можно сказать, Балкончик. кинотеатром там же, а, бильярдной комнатой навалом и купелем. В общем, опять же, все, что нужно для банного отдыха, все есть. А, беседка, зона барбекю, а, зона для там, релакса или фитнеса, то есть, которую вы сами уже решите, подо что вам нужны: Плодовые деревья, реликтовые растения, а, множество цветочных клуб и сам дом 400 квадратных метров в морском стиле, а, в котором, в принципе, заезжай, живи. Также у нас есть дом для персонала 100 квадратных метров с летней кухней и 8 парковочных мест плюс а, гараж на одно машиноместо. Вид на море еще. Вид был. на море, пешая доступность в море, вообще локация очень крутая. А, кто знает рынок Сочи и какие здесь сталкиваются проблемы, ну вот в этом доме их реально нет, вот реально нет. И очень хорошая цена. Если вы хоть как-то разбираетесь в рынке, ну то есть люди должны понимать, что это очень хорошая цена для данного предложения. Это мое любимое предложение. Может быть, ты озвучишь тогда цель? А, да. 180 миллионов. 180 миллионов дом действительно стоит своих денег. Более чем. Я бы сказала, его цена ну, минимальная – 250 миллионов. Он продается за 180, нужно просто забирать. На самом деле, если вы правда смотрели вообще предложения, реальные предложения по рынку недвижимости Сочи, не те, которые вот на Авито вы смотрите, там фейки, которые в 4 раза занижены, а если вы реально приезжали сюда, выбирали дома в данном сегменте, то вы прекрасно понимаете, про что говорит Надежда. Про то, что именно такой дом за эти деньги очень сложно встретить. А здесь он полностью готов. Все устаканено, это действительно собственный особняк, который на каждый миллиметр абсолютно стоит своих денег. В нем, конечно, как и в любом объекте недвижимости, будет это квартира, будет это собственный дом, есть моменты, которые вас могут не устроить. Нет ни одного идеального проекта, где бы мы с вами его не смотрели. Даже если он будет построен с нуля и под вас все равно через некоторое время вы захотите что-то в нем переделать. Да, это дело ведь не, не в идеальности, а дело в том, что мы просто все с вами разные. Поэтому для себя, понятно, каждый будет что-то там доделать, переделать. А в целом проект как раз таки идеальный. Для себя, да? Да. Но вам может показаться иначе. Но тем не менее, это хороший проект, в который нужно, если нужно, конечно, если есть такое желание, приложить руку и его немного адаптировать для себя. Но, как мы уже сказали, что здесь действительно хорошая концепция либо для семьи, для большой семьи, либо для IT-компании, может быть, для звукозаписывающей студии, для какого-то сообщества, в общем, так это назовем. Здесь есть место, где можно провести досуг, есть место, где собраться всей компанией, например, и пожарить барбекю, сделать барбекю, есть место, где уединиться и почитать, есть место, где поработать, поплавать, сходить попариться, насладиться тенечком, ну, в общем, все, что угодно здесь есть. Для этого здесь действительно все создано. И цена в 180 миллионов рублей. Если вы, конечно, смотрите это видео из Красноярска и сравниваете с Красноярском, ну, конечно, тут как бы дорого считается. Но если сравнивать Сочи с Сочи, или Сочи с Москвой, или в Питере что-то подобное искать, цена абсолютно адекватная, и вы прекрасно понимаете, почему. Вот, господа, если он вам интересен, если вы хотите его посмотреть вживую, либо выйти на видео показ, то Надежда с удовольствием с вами свяжется по видеосвязи и покажет вам в каждый момент, вы спросите, ага, а вот этот вот может, пожалуйста, показать нам а, фонарь, как он выглядит, на чем он стоит, куда идут провода, какие плодоносящие деревья, то есть мы все равно не сможем в этот обзор вместить все, что мы хотим про него рассказать, но основную информацию мы вам дали, если вы хотите либо его вживую посмотреть, либо по видеосвязи, то, пожалуйста, Надежда вам это все сможет реализовать. Ссылочки у нас указаны внизу. Больше добавить нечего? Есть что добавить? Нет. Вам всем Нет. удачи, хорошего настроения, всех благ. Звоните, пишите. Удачи и пока.